Концерт татарского народного хора КФУ прошел в честь праздника Весны и Труда, а также 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Свое творчество студенты представили ветеранам труда, участникам войны и труженикам тыла. Здесь были представлены лучшие песни шедевры композиторов Татарстана и песни народов мира. Хор сорвал со своим искусным исполнением. Дай бог, чтобы этот хор дальше процветал и приглашал. Вот воспользоваться вот этим случаем, что услышат они, они захотят ее живьем их послушать. Я бы хотел, чтобы еще несколько концертов прошло, вот, чтобы люди были очень-очень довольны. Я доволен, сказать, очень доволен. Хотя все певцы в хоре, студенты, выпускники Казанского федерального, у каждого свои причины заниматься татарским народным хором. Например, Зиля приехала в Казань специально, чтобы выучить татарский язык и познать культуру родного народа через музыку. Татарская музыка очень богата милиизмами, вот распевами. Почему очень сложно петь в татарском хоре? Потому что вот эти распевы, они уникальные, и чтобы всем вместе собраться и слиться, это нужно обладать таким, ощущать друг друга в хоре. И поэтому... В этом такая большая сложность. Татарская музыка вот этим отличается, вот эти вот такие красивые распеевы, да, вот что-то такое восточное, татарское особенное. В особенности татарской музыки не сомневается и руководитель хора, но в отличие от молодежи, проверенный опытом заслуженный деятель искусств Ирнис Рахимулин по-иному смотрит на народную музыку. Важно, ежели каждый народ поет искренне все. И тогда сразу появляются особенности Мелоса, грузинского, татарского, белорусского. Главное, от души, от чистого сердца и очень проникновенно. Поют студенты о дружбе, любви, родине. В татарских песнях затрагиваются вечные темы человечества. И вот это вот содержание, оно само по себе вдохновляет. И когда мы ходим сюда, то мы вообще забываем, забываем о своих проблемах. Мы начинаем петь, смешим друг друга, там, делимся своими проблемами, разговариваем, общаемся. И мне кажется, вот это вот еще объединяет наш коллектив. И пусть в составе хора среди слушателей не все являются татарами, понимают национальный язык, приблизиться к высокому и проникнуться духом национальных традиций может каждый. Ведь не зря говорят, язык музыки не требует перевода. Анастасия Иванова, Леонард Довлетяров, Универньюз.